Друзья, приветствую всех. Сегодня будет необычное видео, мотивационное, как старое, старые, добрые. Давно таких не снимал видео. Плюс вы меня часто просите, чтобы я показал вам свой день. В общем, сегодня я вам покажу день миллионера. В общем, ребята, я проснулся в 2 часа дня в Сан-Франциско. Вот такой вот вид за окном. Смотрите, как у них здесь все, все полностью видно. Так, ребята, вот вода, да, я выпиваю две бутылки воды, вот Фиджи, Фиджи это вода для миллионеров, очень мне нравится вкус этой воды, две бутылочки выпил, вот здесь, короче, мои вещи. Так, друзья, я уже проделал свои основные утренние ритуалы, только не поджимался, вот книга, которую сейчас читаю Стивен Кови, всем навыков высокоэффективных семей, вот жена читает. Грея. Мужчина с Марса, женщина с Венеры. До этого я ее читал. Очень крутая книга. Ребята, всем советую. Это лучшая книга по отношениям. Каждый день я читаю, проделываю аффирмации и читаю статьи. Смотрите, ребята, я сейчас снимаю это видео на iPhone, на свой основной телефон. И у меня есть еще вот мой старый телефон. Здесь на этом телефоне у меня в телеге не подключен основной аккаунт. Здесь у меня аккаунт для роста, для саморазвития, и поэтому я захожу вот с утра, да? С утра очень важно проснуться и сразу же приступить к ритуалам, чтобы тебя ничего не отвлекало, никакие сообщения. Поэтому я основной телефон в руки не беру, я беру вот этот телефон. Захожу в телегу и читаю полезные статьи, меня ничего не отвлекает, потому что если я возьму в руки свой основной телефон, там будет куча сообщений. Так, ребята, давайте я сейчас оденусь и продолжим день. Так, каждый день я делаю 70-80 отжиманий, сегодня сделаю 70, полетели. Все, ребята сделали и остался последний утренний ритуал это заправить кровать ну здесь я просто одеяло накидываю до да, дома я каждый день нормально заправляю красиво здесь и в отелях да ну, я просто вот так вот накидываю одеяло итак друзья вот основные утренние ритуалы итак первый Аффирмация, потом чтение книги, чтение полезных постов в Телеграме, отжимание, ну и потом заправляя кровать. И так я, ребята, делаю каждый божий день. Не пропустил еще ни одного дня. Каждый божий день я так делаю и хочу так делать на протяжении всей, ребята, жизни. Так, мы идем дальше. Сейчас расскажу, сколько стоит снять такую квартиру в даунтауне в центре. Сан-Франциско, так, здесь климат-контроль, здесь машинка и сушка, так, здесь ванная одна, ванная комната, и у меня там еще другая. Итак, ребята, вот такая вот квартирка стоит 10 тысяч долларов в месяц, мы ее сняли на две недели. Так, любимая ушла в зал, уже приготовила не завтрак. Сегодня попросил суп приготовить на завтрак. Ну, как на завтрак? Это завтрак и обед уже у меня, да? Вот, я кушаю два раза в день, потому что не ел суп уже, наверное, больше, больше месяца. Так, выходим на балкончик. Погода здесь, конечно, так себе, ребята. Постоянно ветер, туман. Этот туман, кстати, называется Карл. У него есть свой инстаграм. Он постоянный, в общем, житель Сан-Франциско. 200 тысяч подписчиков у этого тумана. И он постоянно затягивает побережье, город. Вот такой вот вид. С балкона 40, первый этаж, ребята. у них на крыше вот сады видите басики вот террасы моего дома там есть гриль тоже зона отдыха бильярд есть видите вот такие вот террасы с зеленью конечно же, очень дорогой, особенно центр, даунтаун. Если он где-то там снимать квартиру, самую простую обычную квартиру, ее можно снять за 2-3 тысячи долларов. Вообще здесь в Америке как? Здесь очень дорогие услуги, аренда, такси, связь, да, в 5 раз дороже, чем у нас, но зато здесь очень дешевая техника и дешевые продукты. Вот, например, бананы здесь дешевле, чем у нас в несколько раз, айфоны здесь дешевле, ну вообще вся техника здесь дешевая. Давайте я вам покажу еще ночной вид. Очень красиво подсвечивается этот мост. Вот, не знаю, видите вы или нет, чилят ребята в джакузи. Так, давайте перейдем в мой кабинет. Так, вот мое рабочее место. Вот такая у меня здесь обстановочка. Вот, видите, валяются носки. Это чистые, чистые носки. Вот мой рюкзак для путешествий. Чемодан. Так, вот мое рабочее место. Вот вам мотивация, ребята. Роликсы. Покупал я их за 25 тысяч долларов. Золотые роликсы. Сейчас они стоят 40. Цепь моя. Так, что у меня здесь? Два ноута. Это мой старенький ноут со светящимся яблоком. Моя старенькая мышка, они всегда со мной. Это новый ноут на 2 терабайта, самой последней модели. На нем я монтирую. Здесь уже тяжело на этом монтировать, но все равно это мой любимый ноут, рабочий. Так, это мой список дел на день. В общем, я пишу все в один список. Нет у меня там... Важные, неважные, в общем, все в один список Вот Команда 30 минут Закрытый канал два часа сценарий Джим Квик, фонд, таблицу Дописать Новый пост Вот так, ребята, я работаю Когда путешествую Видите, я выделяю время, да, на команду, на закрытый канал, сейчас я отвечу команде, да, потому что если я вот с утра начну отвечать, да, это застанет меня врасплох, это отнимет очень много времени, и день будет вообще непродуктивный, да, а так, когда я выделяю время, да, я выделяю четко вот полчаса, все, отвечаю, да, Также вот и я работаю в закрытом канале. В общем, вот так, ребята, живет миллионер, видите, занимаюсь любимым делом, это, в принципе, моя самая любимая, да, часть работы, когда я... Иду сразу же, да, вот в такое окружение. Иду к ребятам, которые из моего окружения, которые разделяют те же ценности, что и у меня. Кстати, когда меня спрашивали, вот, ребята, раз где найти идеальную девушку? В закрытом канале, ребята. Вот там девчонки уже отфильтрованные. Они инвестируют, они читают книги, они медитируют. Так что вот там, ребята, в чатах... И ищите себе идеальную девушку, которая будет вас поддерживать, мотивировать, а то мне ребята говорят, Тарас, я из-за тебя бросил девушку, потому что она меня не поддерживает, она целыми днями сидит дома, смотрит сериалы. Мне, конечно же, приятно, но, ребята, так жестко не стоит, может быть, все-таки получится девушку наставить на правильный путь. Вот такое здесь есть еще на стекле приспособление, но на присосках. Говорят, что выдерживает 50 килограмм. Здесь можно работать, ставить сюда ноут. В общем, ребята, о чем я говорил? Лучшая инвестиция – это инвестиция в окружение. Так что добро пожаловать в закрытый канал. Вот куда вам нужно тратить деньги. Так шутил Маргулан. Знаете, как он шутил? Когда я ну, покупал его туры, он говорит – Моя задача доказать вам, что деньги – это мусор. Что деньги нужно тратить на путешествия, на саморазвитие, на окружение, а не на очередные роликсы. Он говорит, зачем вам еще одни роликсы, да, зачем они вам? Лучше отдайте деньги мне. Так и я вам, ребята, говорю. Зачем вам очередная бесполезная вещь? Потратьте деньги на закрытый канал, на окружение. Потому что самое главное в жизни это, – это счастье. Продолжал, ребята, и буду... Продолжать повторять, что каждый из вас должен нести пользу обществу, своей стране, неважно где вы находитесь. Каждый день вы должны это делать. И тогда и вы будете счастливы, и люди вокруг вас. В общем, вот такая вот вам, друзья, мотивация от первого лица из Сан-Франциско. Вот для чего нужны деньги, чтобы быть счастливым и делать счастливыми окружающих. Иначе нахрена вам деньги. Зачем вы тогда зарабатываете, если вы не несете пользу окружающим и сами несчастливы? Вот с помощью вот этого устройства да, можно зарабатывать миллионы. И ты не привязан к месту. Видите, как круто. Я не привязан к месту. Я вот с помощью вот этой вот штуки могу зарабатывать миллионы долларов. Вот с помощью всего лишь этой штуки, ну и интернета. И ты можешь работать с любой точки мира. Так, давайте я вам покажу, как у меня здесь все устроено. Все максимально просто. Щетка для обуви, дезик, мыло, нормальное мыло, простое мыло, да, в нормальной мыльнице, не жидкое мыло. А, вот, расческа для бороды. Вот такая. Лучшая расческа для бороды. Э -э Паста. И вот такой вот у меня набор для путешествий. Ну как для путешествий? Для вынужденных путешествий. Все здесь, видите, тоже щетка есть, расческа. Триммер для бороды. Тоже здесь есть мыло палочки, вот, вот все у меня здесь в одном месте, потому что с этим, блин, переездами, батарейки даже есть, запасные, вот батарейки запасные, вот так все просто, ребята. Так, что еще здесь у меня есть, наушники, самые лучшие наушники, проводные, с которыми вообще никогда нет проблем, За засунул, и все работает сразу же моментально. Лучшее подключение, самое быстрое, ребята, подключение. Так, флешки, камера, Сонька для влогов. Лучшая камера для влогов, лучшая экшен-камера. Сколько бы GoPro не делали своих камер, они все равно эту камеру не переплюнут. Никто эту камеру не переплюнет. Вот Sony FDR X3000. Вот. Ручка моя счастливая. Покупала ее еще года. Три назад. Паркер за 100 баксов. Помню, так гордился этой ручкой. Теперь ее везде с собой вожу. Нож швейцарский. Оригинальный швейцарский нож. Везде просто меня ребята выручают. Здесь есть все необходимое. Так, моя мышка. Я уже о ней рассказывал. Самая удобная для меня мышка. Микрофон. Спрайт. Здесь, кстати, другой спрайт. Он здесь слаще. И вот в такой оригинальной бутылке мой блокнот, в котором я записываю именно долгосрочные цели. В общем, все будет четко. Я, конечно же, очень скучаю за домом, потому что я уже объяснял. Путешествовать круто, когда у тебя есть дом, а не когда ты вот живешь на чемоданах. Но где я был бы, да, если бы не возможности, если бы не деньги, где? Вот, где я был бы, да, если бы не деньги, если бы не крипта, если бы не кэш, нужно, кстати, поменять евро, взял еще с собой евро на всякий случай. Да, где бы я был бы, если бы не полная финансовая свобода, я бы не смог, во-первых, помогать людям, я бы не смог выделять на благотворительность сотни тысяч долларов, да, и я бы не смог жить вот жизнью мечты. Ребята, это все жизнь моей мечты. Потому что все эти картинки, это картинки из фильмов, которые отложились у меня в памяти. И я себе сказал, что я обязательно, обязательно буду так жить. И как только я приезжаю, да, вот в какой-то город, вот я приехал в Сан-Франциско, я сразу же хотел снять только такую квартиру, только такую видовую квартиру. Я приехал на Голден Гейт, на мост. Я хотел пойти именно в ту точку, которую я видел в фильме, которая отложилась у меня в памяти. Я пошел на локацию, так сказать, ребята, своей мечты. Вот эта локация, ребята. Все, ребята, на этом буду прощаться. Завтрак, душ. Кстати, я иду в душ после э, завтрака. Суп, блин, уже давно остыл, пока я тут ходил. Сейчас подогреем. В общем, друзья, живите жизнью своей мечты. Следуйте за мечтой, потому что жизнь... Что-то я не вовремя, да? Начал мотивацию. Еще раз, жизнь у вас одна, ребята. И ее не нужно просирать на то, чтобы жить, не знаю, в однушке съемной, ходить на нелюбимую работу. Да, ребята, жизнь вам не для этого дана. Так что действуйте только вперед, тратьте правильно деньги. Закрытый канал, вторая ссылка в описании. Тратьте деньги на окружение, на пользу, на саморазвитие, а не на какую-то бесполезную хрень, а не на какие-то вещи. Еще напомню, что после нового года цена будет больше 400 долларов. Цена, ребята, будет постоянно расти, потому что материалы я постоянно добавляю. Ну и качество людей, конечно же, тоже будет постоянно расти, потому что растет цена. Так, ну и самое главное, забыл сказать. Вот, подписывайтесь на самый лучший телеграм по финансам. Первая ссылка в описании. Ребята, я, блин, для кого стараюсь? Смотрите, 200 лайков на постах по обучению, да, вообще никому, блин, не интересно. Вот что такое фрактал? 363 лайка, да. Вот, рассказал о пирамидах. Дальше. Вот, 500 лайков. Советы о деньгах от легендарных финансистов. Ребята, только польза. Вы просили меня, чтобы я в открытый канал добавил пользу. Вот польза. Будут также здесь и мои сделки. Вот, что такое арбитраж трафика. Что такое э, кастодиальные и некастодиальные кошельки криптовалютные. Также здесь будет вся информация о встрече. Кстати, ребята, следующая встреча будет в Лос-Анджелесе. Я здесь еще, кстати... Сколько мы еще здесь? Буду два дня, да. Я здесь еще, ребята, два дня, и все. И дальше едем в Л.А. В общем, друзья, подписывайтесь. Вот что такое волатильность? Многие ребята вот этого всего не знают, да? Также здесь есть мои посты. Вот мой кейс по распределению капитала. Ребята, весь мой капитал. Вот где у меня деньги. Вот куда я инвестирую. Смотрите. Вот, кстати, роликсы, да, это passion investment, да? Это вот предметы роскоши. Это тоже инвестиции, да? Потому что я купил их за 25, и а сейчас они 40 тысяч долларов стоят. В общем, ребята, я все пишу. Вот, можете, да, по хэштегам. Определять, нажимать на хэштег читать, например, только мои посты. Или читать только посты по финансовой грамотности. Ребята, еще раз подчеркиваю, это лучший телеграм-канал по обучению. Так что подписывайтесь, первая ссылка в описании. Все, друзья, прощаюсь, как в старые добрые. Одел роликсы, взял котлету в руки. Вот такой вот вид, вот вам мотивация. Ребята, это не та мотивация, которая в клипах у рэперов. Там где шлюхи, и тачки, и наркота. У рэперов мотивация прожигать жизнь. Да, у них яркая жизнь, там тоже роликсы, деньги, но это пустая жизнь, яркая, но пустая потребительская жизнь. Счастьем там даже и не пахнет. Мы едем в Дубае, в тачке, которая стоит 35 миллионов рублей, у нас дохера денег. Мы едем, мы вроде успешные для своего возраста, там, нам по 27 лет, и мы реально успешные ребята, но пиздец, какие несчастливые и одиноки. А у меня, ребята, другая мотивация, мотивация жить жизнью своей мечты и нести пользу окружающим. Вот вам, ребята, мотивация. И вот тогда я вам гарантирую, вы будете счастливы. Огромное спасибо всем за просмотр. Обязательно, ребята, поставьте этому видео лайк. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Всем больших денег, счастья, любви. Пока.